Как угощение, И смысл давно поменял. Как жаль, я это просто не заметил. И не спросив на все, ответил, После притрясом пометил. I mm -hmm. mm -hmm.